Добрый день, Севастополь. В студии «Форпост» Сергей Абрамов. У меня сегодня в гостях Елена Белькова, проректор Севастопольской Академии Хореографии. Добрый день. Добрый. Мы, конечно, с вами сейчас поговорим обязательно об Академии Хореографии. И те, кто в теме, те, кто интересуется балетом и нашим севастопольским этим учебным заведением прекрасным. Разумеется, я надеюсь, рассчитываю, досмотрят до этого до этой части нашего с вами интервью. Вначале я хотел бы немножко о вас рассказать, потому что в прошлом интервью, год назад, которое было, мы не совсем эти вещи раскрывали. Вот для вас балет. Я помню, у вас мама, по сути, вы благодаря маме, наверное, стали заниматься балетом в Новосибирске и поступили потом в... Хореографическое училище А первый ваш детский опыт Это что был за балет? А, Имейте ввиду, куда я первый раз Куда на, вы на пришли? Нет, нет вот а, Как смотреть, зритель, как да. зритель? Да, да. Ну Ходили мы с мамой очень На многие балеты Но вот такой толчок для того, чтобы поступить Это был отчетный концерт Хореографического училища вот это, это вот все произвело на меня... Это был какой-то их Владимир. собственный балет. Ну, ну, это есть... отчетный концерт. То есть дети номера. в хореографических училищах, академиях, они э, в конце года показывают концерт обязательно. И в середине бывают года. И вот мы пришли, посмотрели на выпускников, и на, на детей, которые вот, э, учатся. То есть там, начиная с маленького возраста, все показывают номера какие-то отдельные. Вот. неизгладимое впечатление я попросила маму, покажи пожалуйста где это находится мы прошли сразу за оперный театр у нас там училище и все он мне показал он сказал надо жить в интернате а это для меня было вот, вообще самое страшное то есть от мамы да. куда-то уехать ну не надо было жить в интернате вот. я а была городская девушка как проходила учеба в училище насколько это было для вас сложно, жестко. Как много ли отчисляли детей, пока вы учились? Сложно, да. Но у нас была такая очень жесткая директор. Было тяжело в плане вот не профессии, а даже не знаю, как это объяснить. Ой, ну, в общем, такой был как бы диктат со стороны директрисы, да, нашей, которая давила на детей, давила на родителей, вот. а Кто вот, учился в то время, то те меня поймут, потому что в каждом учебном заведении того времени были такие учителя Там в Перми, например, Сахарова была, в Новосибирске это была, вот Сныткина более-менее дело было в, в Красноярске, по-моему, там как-то так не очень жестко. В Санкт-Петербурге было тоже не, не, не так жестко. Москва тоже была сложно, да. Вот. Давили по... Морально, психологически. да, психологически, морально было тяжело. Но все преподаватели по профессии были абсолютно адекватные, и вообще не было с их стороны какой-то... Каких-то унижений вот. Но требовали много, конечно, сразу То есть задача ставилась Не, не обсуждалась так, как сейчас там, Родителями, детьми, почему Там очень много копаются Почему же это так, а не так Зачем на ребенка давить Зачем ему какие-то ставить нереальные цели Ну, такая профессия То есть, когда идешь в эту профессию Ты должен понимать, что либо так, либо никак. Либо ты с этим миришься и подавляешь в себе какие-то, вот там, лень, что там еще, я не знаю. Лень, лень. Лень, лень, да, и лень. И, ну, много там каких моментов, особенно у детей в переходном возрасте, которые нужно подавить в себе. Да. Если родители помогают в этот момент, то ну, проще, проще тогда. Ну, вот на ваших глазах, как много... Ваших сокурсников Не дошли до конца этот путь как много, Очень много. много У нас в первом классе было около 30 человек Выпустились мы 7 семь и четыре мальчика Вот сколько, 11 человек угу. вот Сколько не дошло Кто-то уходил В младших классах Потому что очень тяжело было в интернате жить а кто-то уходил в средних, по здоровью было много, мальчишек очень много ушло тоже по здоровью, и такие моменты, когда ты, ну, бывает, что мальчишки, ну, и девчонки тоже понимают, что это не, не их профессия, что это очень сложно, и уходят. Ну, это тоже очень важно вовремя уйти, да. Кто-то дошел до конца, но, к сожалению, не реализовался как артист балета, тоже такие есть. То есть выпустились из -за училища, но дальше, дальше артистами в театре ну, не. То есть поработали около года и ушли, вот так. mm -hmm. то есть такое тоже бывает. Вот Отсев большой всегда. Большой. Как вы, вы потом сразу после училища стали артистом балета вот этого же и театра. Правильно? Нет, я, я уехала не? в Екатеринбург. Я была Почему? 7 лет в Екатеринбурге работала. А, был конкурс артистов балета в Москве, назывался он международный конкурс имени Дягилева, и там был Дементьев, режиссер, балетмейстер Екатеринбургского театра uh -huh. оперы-балет, он пригласил, ну, обещал сольные партии, обещал ведущие какие-то да, спектакли. И согласилась, что для артиста балета это очень важно, когда ты можешь сразу реализоваться, а не стоять, например, пять лет в кардебалете. То есть это меня привлекло, и действительно она танцевала очень много, семь лет. Был прекрасный у меня педагог. Считаю, вы сразу да. начали карьеру сольных партий, да? Да, Или да. Сразу? Три феи, угу. там, Даже не карфели, там это было троечки, трио, угу. двойки, сольные партии. В общем, было очень интересно работать. А вы, получается, в кардабалете? даже не работали? У меня, знаете, как получилось? Я сначала работала в ведущей партии, а потом уже постепенно ушла в, уже в конце карьеры, mm -hmm. ушла вот совсем уже в конце, уже в балет. Mm -hmm. Понятно. Что это были за балеты, которые вы танцевали вот в Екатеринбурге с начала карьеры своей? Любединое озеро», «Сельфида», «Карменсюита». И вы сельфиду Очень... танцевали? Да, я сельфиду была. Очень любила такой балет. Дементьев ставил «Магбет». Uh -huh. Нравился он мне, да, потому что там такая серьезная была актерская игра. Всегда мне это привлекало очень. Вот эта внутренняя наполненность. Ну и много всего, там да, не перечислишь, огромный репертуар в Екатеринбурге. И был, и сейчас он есть. Прекрасный город. А в Новосибирск, когда вы вернулись, там уже ну, это совершенно фантастический театр, огромная сцена, самая большая сцена региона Театр большой, удивительный, строился во время войны, да? Да, Там... в 1947, -м, -м, -м, да, -м, м в 1945 м его ввели в эксплуатацию. Мая, он, да, да. Да, вот это на самом деле, я уже говорил в эфире ну, нашего СМИ об этом вообще факте. И это удивительно, что во время войны Великой Отечественной построен был театр mm -hmm. в Новосибирске. Оперы и балета большой, шикарный, ставший знаменитым. И ну нечто похожее мы наблюда наблюдаем сейчас: в Севастополе строят театр оперы и балета. Э -э, обратите, пожалуйста, внимание, уважаемые наши зрители, на этот факт. И сделайте сами для себя определенные выводы. Возвращался, вообще, честно говоря, после рождения ребенка, да, угу. то есть, в Екатеринбурге после... родила дочку, значит, сколько мне. Два года. Я там после рождения дочки поработала и вернулась домой. Ну, хорошо, приняли, но, естественно, когда ты возвращаешься в труппу, там свои солисты. То есть начинаешь с чистого листа, доказывать, что ты кто ты вообще есть. Угу. Но, и вы на каких на какую позицию вернулись? А, ну, я вернулась на солистку, но не на ведущую. Угу. То есть а, но там было было, что очень интересно. Там работал в то время вихрев. Такой Сергей Геннадьевич он, К сожалению, сейчас он уже ушел из жизни Молодым достаточно вот, И считаю его своим Наверное, третьим вот педагогом В жизни, который дал Очень многое вот, ну, вот бывают, бывают такие люди, вот, когда особенно вот у артистов балета, которые такие знаковые учителя, которые вот ты вспоминаешь, оборачиваешься, понимаешь, что да, этот человек дал столько тебе, и ты постоянно возвращаешься к нему, возвращаешься, возвращаешься, вспоминаешь его ошибки, вспоминаешь его установки вообще, как он делал эти спектакли, почему он так делал, то есть он сам из Петербурга, у него очень хорошая школа, сам он ведущий был, артист балета Маринского театра. И потом вот Новосибирскую повезло, что вот он достаточно Долго работал там Я вот тоже попала, я была солисткой Не ведущей, но солисткой И очень много с ним работала И это было, это было Очень интересно, это колоссально Это был такой творческий подъем У Новосибирской вообще всей трупы. Там были такие прекрасные люди Ну были, потому что уже все на пенсию ушли, Поэтому были вот, и, в общем-то, да, и я благодарна ему и Новосибирску, что вот так много. Я, в общем-то, даже и учиться поехала, честно говоря, в Санкт-Петербург, потому что... Потому ну, что он там учился. Да, потому что он там учился. Потому что я понимала... То есть какие... даже не имя Вагановой, а, а Вихарева да, вас потому, подвигло оттуда по ехать? Ну, потому что мы же понимаем, какие люди да стоят за какая там мощь, какие педагоги, я еще успела к этим педагогам, к стареньким, ко всем, вот, с ними пообщаться, пообщаться. Они, кстати, очень много общались, вот эти вот люди, угу. что вот, в общем-то, я считаю, сейчас уже детьми нужно делать обязательно. — В галоконцерте театра оперы-балета на площадке Херсонеса вам все понравилось? — Мне галоконцерт очень понравился. Очень. Я прям была в таком восторге, невероятном. Мы привезли э, таких э, классных, высокого уровня артистов вот именно таких, которые не просто технику, да, танцуют, а которые наполнены изнутри, которые, ну, они вообще уже все взрослые, надо сказать, да, там были уже такие именитые артисты, которые вообще понимают, что они делают, зачем они делают, как они это делают, как они преподносят зрителю. Мы же даже, мы, ну, дети наши участвовали в конце, то есть мы еще и с ними чуть-чуть пообщались, не обязательно же общаться, просто разговаривать, ну, да? да, то есть можно просто на них смотреть, как они себя ведут, как они вообще общаются друг с другом, как они общаются с детьми вообще, как они разогреваются. Это для детей было огромный опыт, да, и для нас тоже мы увидели, какие они удивительные люди. Я благодарна, конечно, Уварову, что это случилось, и что он пустил нас даже в конце, пусть там вот какой-то небольшой выход, поучаствовать. Это, это было очень идея, здорово. Да? да, конечно, это идея театра Севастополя. А как вам балет Нача Дуата, Ромео и Джульетты? Ну, к сожалению, Нача Дуата в то, что вот он ставит... Когда он берет классический репертуар и его переделывает, это мне это не, не, не близко, вот так бы я сказала. Да? Я очень люблю его современные постановки, которые вот он делал раньше. Когда он только появился в Санкт-Петербурге, это было ну, прям такое знаменательное событие. Но когда вот он начал касаться классики нашей, да, то для меня это а не что близко. Не так? Что, вот... что не так? Да. Ну, мне не нравится пластика, мне не нравится так, как срежиссировано. То есть какие-то моменты для меня упущены, нет кульминации. Да? То есть вот эти вот трогательные какие-то моменты в спектакле, которые должны быть, и они еще, самое главное, есть в музыке, потому что музыка же грандиозная. Вот кофе, Фромео, Джульетта, это, вот, понимаете, это надо хореографию, на таком высоком уровне, чтобы вот до этой музыки дотянуться, то есть просто так ее не сделаешь. Да? Просто так вот ну, не состоится спектакль. Там должно все соответствовать друг другу. Слишком высокая планка стоит, музыкальная. Но для меня вот он как бы не, не поднялся до уровня Прокофьева, поэтому вот тут. Тогда балет Ромео Джульетта для вас какой предпочтительнее Лавровского или Григоровича? Выбор из двух только. Ну, назовите. Мне просто нравятся вот эти два. Я вчера пересматривал это. Это что-то нечто, конечно. Это просто совсем другое произведение, нежели поставил на Чедуата. Совсем. Ну да, Лавровский, конечно, это вообще считается классикой, да. И особенно если мы смотрим постановку, когда работает Уланова, да. то есть первую эту постановку, все эти переживания. Я к тому, что вот все. ну, Ромео и Джульетту, наверное, надо вот в этих вариантах смотреть детям. Ну, и... вы называете это классические, классические варианты. Аначе Дуата, это получается Нет, ну, как конечно... бы современная Современная хореография. хореография есть, да, ну, да, да. есть еще и современные бюллетместеры, которые тоже решили э, Ромео и Джульетту, ну, тоже на очень высоком уровне. Да? Вот, поэтому ну, надо, да, надо смотреть. Надо смотреть и делать выводы самим. Зрителей не обманешь, понимаете? Если даже зритель неподготовленный, он все равно уловит, когда это искренне. Но искренность невозможно не уловить. А она во всем. Не обязательно смотреть искренне, хотя это тоже важно. Там еще очень важны жесты и пластика твоя, и в то, как ты в это веришь. От артиста же тоже очень много зависит. Живешь ты этим произведением, слышишь ты эту музыку. Но mm -hmm. я в то же время хочу просто вот большой-большой плюс и спасибо сказать Михайловскому театру, потому что привести всю историческую сцену, привести свой симфонический оркестр, оркестр потрясающий, это, потрясающий. это нечто, ну yeah. просто вот для города и культурное событие, это, это, это очень высокое событие, потому что ну, ну, они сделали огромную работу, чтобы этот спектакль показать. Хорошо, давайте мы все-таки теперь наконец-то поговорим про академию. Давайте. У академии что-нибудь то новые события, вехи. Вы в этом году впервые набрали детей на СПО, впервые выпустили предпроф. Вот расскажите об этом, как год завершился, как, каких вы детей набрали на СПО, довольны ли вы вот этим всем процессом, как это все происходило? Ну, надо пояснить зрителям СПО, да, это среднее профессиональное образование. То есть мы набираем сейчас детей, мы еще не, не до конца не набрали. Вот у нас в 20-х числах начнется добор. То до набор. Да. А, приехали дети из разных регионов. Желающие работать, что очень важно, горящие угу. и рвущие. И для нас это всегда очень приятно, потому что такой заряженный ребенок, мотивированный, это очень здорово. А, набрали детей, да, какое-то количество уже набрали. У нас даже хорошо, прям класс формировался, мальчишек 10 человек хороших, нам они все очень понравились, и тоже такие заряженные, глазки блестят, такие умненькие. Мы же не только их так по данным смотрим, мы же еще с ними общаемся, и, в общем, такие книги читают и рассуждают, что очень важно вообще. но а как дальше будет работа строиться, нам, конечно, очень интересно, мы этого ждем все с нетерпением и волнением, потому что это вот первый год сейчас, будет у нас первый класс. Посмотрим, как это все у нас будет складываться. У нас будет четыре класса, три класса девочек и один класс мальчиков. Угу. Вот посмотрим. А вот как. на Спо происходит уже разделение, да, детей? Да, да, на да. Предпрофи они все вместе, да. а потом все отдельно. Интересно. И, а девочек ну, тоже уже все классы набраны. Ну или Нет, вот еще ну, сейчас у добираем, на набор, да, еще сейчас Мы добираем, да, добираем. У нас 8 человек. Мы еще должны добрать. И начнем, да. Ну четыре класса-то хороший такой старт, чтобы с пола начинать. Ну, ну есть... у нас тридцать человек всего, uh -huh. 36 человек, и а, в начальных классах очень важно, чтобы класс был не переполненный, чтобы вот, когда идут основы, когда закладывается вообще все в первых классах, вот в трех закладывается самое основное. Вот, на, чем, на, на чем дальше может ребенок расти? Не физически, и морально, психологически, вот это все. И чем меньше класс, тем удобнее для преподавателя, для детей, потому что внимание будет на всех. Я знаю, что, конечно, и некоторые дети, которые обучались в академии на предпрофессиональном образовании, они тоже поступили на вот среднее профессиональное образование. Какое то количество, что это за дети? А некоторые уехали. В другие регионы. Да, поступили дети у нас наши, но это же не все. В общем-то, наверное, они на, у нас учились, и рассчитывали, что они поступят, но а, тут, видите как, тут мы их хорошо знаем уже, и за, за 4 года обучения мы их прям уже знаем, конечно, досконально. Mm -hmm. И, конечно... Поэтому мы можем уже так судить очень строго. Если, кто, если те дети, которые приезжают со стороны, мы же не знаем, как они работают, что они из себя представляют. Мы можем только поверхностно по данным увидеть, да, все. И мы берем как бы у них форы. А своих-то мы знаем как облупленных. Поэтому какие-то моменты там... Они, может быть, им даже помешали. Не важно, что у кого-то там, может быть, и данные есть. Но мы знаем, что человек не рабочий, например, у него нет координации. И за четыре года невозможно было это сделать. Да, то, естественно, mm -hmm. мы ну, не берем таких детей. Вот. Ну, они могут попробовать себя в каких-то других школах, что они сделали поступили, может быть, в какие-то другие школы, а кто-то и не поступил никуда. То mm -hmm. есть даже такое может быть. Ну ничего страшного. Они останутся все равно с этой базой, с этим Конечно. багажом Конечно. на всю оставшуюся жизнь, потому что это хорошая, хорошая школа и закалка, и знания. Слушайте, он вот, ну, не перестает повторять, так, я периодически это слышу, учиться можно только или в Москве, или в Питере, вот все больше нигде. Да, вот его слушают, наверное, потом едут поступать. Некоторые дети поступили из нашей академии в Москву, Санкт-Петербург, да? Да, поступили. Туда поступили? Если можно, расскажите. Ну, ну это... наверное, это тоже как бы ну, часть истории академии, это и гордость, наверное, вас как педагогов. Ну, мы гордостью это не считаем, конечно, вот, но поступили, да, они в Санкт-Петербург. А, ну, а что я могу тут сказать? Мы хотели же, конечно, чтобы детей, которых мы готовим, чтобы они остались у нас. Но, к сожалению, может быть, ситуация сработала в данном случае. Может быть, что-то другое. Ну, так получилось. Но, ну, все к лучшему. Э, не знаю. Я не знаю, что будет. Мы это узнаем только через года. Через 8 лет. Да. Что будет с теми детьми, которые у нас остались. Что будет с теми детьми, которые уехали. Ну, во всяком случае, было тяжело, было сложно, но мы пожелали удачи всем и сказали, что как в любой момент, когда вы захотите встретиться вдруг со своими товарищами или прийти встретиться с нами, приходите, пожалуйста, мы всегда открыты, ну, наши сердца открыты для вас. Хотя, конечно, это было тяжело сделать, <laughs> честно скажу. А Академия этот год начинает с новым педагогом, да? Анна Сухова. Да, на Юрьевна Сухова. Она приехала из Санкт-Петербурга тоже. Тоже что, а, и... Академии Ваганова. Да, да, да. И тоже вот она закончила танцевать в Михайловском театре. Она берет один из, из классов а, девочек. И предпроф тоже берет первый класс. А, долгие переговоры у нас не были в течение года, потому что а, мне же тоже очень важно... Ну, брать человека, чтобы он понимал, куда он едет и какие задачи ставятся. Вот расскажите об этих задачах, да, какие вы предъявляете требования. Балетные люди, которые вот меня слушают, особенно слышат, и которые хотят преподавателями, например, быть у нас или где-то еще, они наверняка знают, что наверное, знают, что педагог — это мы все выучены правильно, у нас у всех одна школа, да, там нюансы какие-то нюансы различия в школах угу. но самое главное чтобы этот человек был умел как бы иметь нужно уметь подход к детям как бы сложно мне объяснить но вот смотрите вот есть педагоги которые вот взглядом каким-то одним жестом каким-то одним словом сразу могут достучаться до ребенка понимаете а второй а второй вроде тоже самое говорит тоже хорошо выучен, у него там пятерки в дипломах, а дети ничего не могут сделать. Понимаете? Вот у нас такая профессия очень сложная, потому что мы не можем... как нет, Это не математика, что ты объяснил, вот сделай так и, так, и вот так получится. Нет, это, у нас же каждый ребенок, он индивидуален, мы же работаем с телом, да? И вот этот педагог должен достучаться до каждого. А считается так, если у тебя класс, и все сознаниями, они все выучены. Понятно, что они могут делать кто-то лучше, кто-то хуже по своим природным данным, но они все знают как. И все работают правильно, в правильном направлении. Весь класс должен быть ровный. Вот, вот тогда это идеально. Из этого ровного класса, конечно, кто-то будет лучше потому что у него лучше данные лучше координация но выучены все вот это идеально когда у тебя класс например 10 человек а из этих 10 человек один или два только выстреливают это неправильно вот этого не должно быть поэтому думающий педагог уважающий детей и умеющий найти подход а это, ну, это тяжелый труд это правда ты должен быть зациклен на этом постоянно 24 часа, ты вот с этим ложишься и с этим встаешь, ты дуй, все время думаешь о этих детях, они тебе становятся как дети, как твои дети, еще даже, мне кажется, больше больше ответственность несешь ты за них. Вот такие мне нужны люди, поэтому а с Анной было, были ну, серьезные переговоры очень долгие и мне нравится, что она молодой педагог, и она подключилась к нам, вот к нашей этой идее, вот именно формировать вот таких вот людей, вот таких личностей, которые будут вот э, стучаться в эту дверь, стучаться к этим детям до последнего и вытаскивать из них все, это очень важно, очень важно. Понятно, что это? Детки-то тоже, и родители, все это с ними очень сложно, не все отзывчивые, не все как бы тебя принимают, особенно сейчас. Вы же понимаете, что там у нас информационное поле большое, широкое, информация идет отовсюду, очень много сплетен сплетни какие-то. Ну, ни одной в... вообще... сплетни <связь> про Академию не слышал. <связь> Какое-то у меня пуля информационное. <связь> это а вам везет просто. Нет, на самом деле это везде, во всех школах и общеобразовательных, эти родительские чаты, которые обсуждают несуществующие. Вот как бы вот этого всего избежать, да, и идти к цели чистым и доверять преподавателям. Вот это было бы здорово, конечно. А, -а методика, она одна. Есть учебник, да, какой-то есть система Вагановой, Вы да. По Вагановой учебник учите. Вагановой, да. Вот это очень ну, хорошо. Смотрите, но другой не бывает. Нет, ну как другой не бывает? Ну, на Западе другая. Ну, они тоже по системе Вагановой все учатся. Все, там, все учатся там, по системе Вагановой. Ну, и, да, она единственная первая, кто... Ну, это ее система, потому что она первая это все записала. Я понимаю. Ну, все. А потом уже, естественно, педагоги, каждый, вот он набирается опыта, да, работает там лет 10-15, набирается опыта, пишет свою... То -то есть это правда, вот, вот совершенно правда, что балет, он только русский. Вы слушайте, если мы сейчас начнем копать, нет. русский или нет? Нет, он русский просто, вот он русский, и э, идем дальше. Как будет строиться обучение детей э, на СПО, когда они уже, кроме балетных, профессиональных предметов, будут э, обучаться и в школе еще? В академии, наверное, это у вас, когда здание, я имею в виду, построится, наверное, вот у вас будет все, ну, точно, это будет все внутри, и, и, наверное, это будет ваша личная школа или нет? Ну, у нас и сейчас наша личная школа. У мы вас... просто арендуем помещение. А педагоги? И педагогов мы набираем Ваших? сами. Да. Мы а, сейчас я думал, вы вместе идет... с какой-то школой, общеобразовательной. Ну, просто как... там арендуем помещение, сейчас арендуем там столовую. Вот, и, а все остальное, все, всех педагогов мы подбираем сами, и они у нас наши будут, потому что это же ну, дети такие непростые. Они, с одной стороны, простые, потому что они дисциплинированные, а с другой стороны, с ними сложно, потому что они очень ранимые. Здесь внутри академии уже э, существует э, общеобразовательная структура, да, да, да. которая дает детям обыкновенное, вот это вот э, стандартное. Общее образование, которое школа Да, она такая же Также они пишут контрольные Также uh -huh. они сдают э, ГИА, ЕГЭ, ППР uh -huh. И пишут uh -huh. Все то же самое, все как в школе Также у них классные руководители существуют И мало того, что у нас школа У нас же еще интернат Это также отдельная структура Со своими воспитателями где тоже проводятся и воспитательная работа и походы и внеурочная вот эта вся деятельность и прогулки и все это очень важно то все да у нас уже есть в минувшем году вы с академией поставили свой дебютный спектакль щелкунчик вот ну и я подозреваю что все-таки у него будет какое-то развитие Спектакля. Ну, конечно будет развитие во первых мы сейчас а, все ведущие партии отдали артистам да то есть у нас работ... вот я хотела спросить ведь там же были родители на сцене ну как а, Может... родители ну это тоже останется то есть, пока останется но смотрите в, когда у нас вырастет поколение а, детей и они смогут выйти в роли родителей конечно они будут в роли родителей также как вырастет поколение, которые выйдут в роли солисты, солиста, да, Щелкунчика, ведущие и Маши. Это же все равно подрастут дети. Да. Вот. И, и вот сейчас пока, конечно, эти места заняты ведущими артистами балета. И вот родителями были родители. Да-да-да, я об этом же. с этим справились. И я считаю, что это эксперимент. Ну, это не эксперимент, это на самом деле есть такая практика в мире, это нормально совершенно. — Да? В детских спектаклях? — Да. Угу. А, то есть поставил балетмейстер Эмиль Фаски, поставил так, ну, вот, несложные, несложные движения, которые смогли исполнить родители. Но на самом деле там даже не в движениях же суть, там вот эта вот актерская игра, взаимодействие с детьми, взаимодействие вообще на, нахождение на сцене это все ну у этого спектакля будет э, усложняться хореография смотрите расширяться она... как-то его сюжет да но там будет, будет значит еще вставлен номер подэтро обязательно когда мы сможем танцевать его да это во втором в двертисменте да и обязательно будут снежинки это тоже в обязательном порядке. А будет ли это классический вариант, да, Вайнонена? Или это будет а, какой-то другой вариант, который придумает Эмиль? Этому еще ну, будет от него зависеть, как он решит. А далее что? Далее мы должны встать все на пуанты, на пальцы. То есть все партии, которые сейчас танцевали дети в мягких туфлях, в дальнейшем это, конечно, будем, мы поднимемся на... Uh, ну это в 11-10 лет, да? 10 -10. Может быть, даже и попозже немножко посмотрим, как они будут осваивать программы. То есть, ну, uh -huh. вредить детям ну, нет смысла, зачем. Uh, ну, будут они расти с этими номерами, конечно, потому что он поставил ну, непростую хореографию, достаточно все сложно. То есть, он понимал, что он ставит сейчас на маленьких детей, да, но задачи ставились сложные. Такие, в этом простые. году будет «Щелкончик»? — Ну, мы не надеемся на это, да. Что состоится. Потому что, ну, конечно, детям нужно выходить на сцену. Ну, больш, такой большой кровью, как это сказать, да, кровавый он такой, такой был. Потому что в маленькие сроки нужно было это все освоить и шить костюмы. Ну, такой оврал. Ну, творческий оврал это нормально. Это, в общем, мы к этому уже все привыкли, дети тоже. Все. Главное, что мы все сделали, успели, и все. В общем-то, для их возраста на данный момент мы должны быть довольны. Понятно, что все недовольны, все хоть стремятся к большему, но вот так, если рассудить как руководитель, я считаю, что мы молодцы. Да, мы сделали то, что могли. Новых спектаклей вы не задумываете на этот год? Я думаю, что нет. Нет, нам справиться нужно с «Щелкунчиком». Ведь щелкунчик. Видите, щелкунчик – это то наш спектакль. То есть этот спектакль будет с нами всегда. Это спектакль Академии. Очень рада, что Эмиль согласен с нами сотрудничать и с нами развиваться. То есть по пока балетмейстер э готов что-то менять, что-то преображать, э отталкиваться от будущих э детей, солистов или там э карда-балета, то мы этому только рады, да, что не просто поставил и забыл, а вот это сотрудничество с балетмейстером — это очень здорово. Потом когда-то он устоится, он станет вот так такой основой, но пока это все, конечно, будет видоизменяться и отлично, это все очень здорово. Я вот э, недавно узнал, что оказывается в академии еще будет внутренний театр, да. маленький такой. Он такой не маленький я вам но хочу 200, сказать. На 200-280 мест, да, зал, то есть он не маленький, но это такая внутренняя сцена, где будут идти спектакли, я так понимаю, академии и репетиции, да, наверное. Конечно, да. Я думаю, что там будет вот выпуск... что-то. Выпускные... Расскажите про этот театр. Это просто безумно интересно. Мы... Да, внутри академии строится театр, именно школьный театр, это называется, в котором будут проходить выпускные спектакли, спектакли для родителей, спектакли просто внутри академии для для педагогов, для детей. Я думаю, что туда будут приглашаться артисты из театра тоже какие -то, на какие-то мастер-классы. Будут проходить там выпускные экзамены. Но то, что мы видели, это достаточно большой театр, очень красивый, с красивым зрительным залом. Еще самое интересное, что там вверху находится зимний театр. Я сейчас раскрою тайну. Это там как? зимний театр, а дырка такая в потолке, если это можно назвать, дырка, такое пространство. Просто стеклянный потолок? Он не стеклянный, он просто дырка в потолке. Его нет, там не Его да? нет. Потом вот такая стеклянная колба вокруг, а в середине будет расти дерево. Представляешь? А что за дерево? По-моему, акация должна быть. И вот э, дети, которые, зрители, которые будут приходить да, в это фое, э, в этот, э, как называется, там, как я назвала, зимний. Зимтеатр. Зимний сад. Зимний сад, сад это называется, да. То есть вокруг будут стоять лавочки. И вот, например, ты садишься на лавочку, а в это время зима. И вот это, идет снег на эту акацию, ты смотришь. Или лето, светит солнце, идет дождь, и ты вот видишь... ты И вот, это фойе... Это фойе театра. Фойе театра? Да. Фантастика. Это, фантастика это, это, не, это нереально. И самое главное, что когда мы общались со строителями, которые там работают, вот они в таком же восторге, как я сейчас нахожусь. То есть они с такой любовью это все делают, они так восторгаются, что они делают. Это меня еще больше покорило. Я считаю, что мы... На... Это такой шаг в вечность, мне кажется. Да, да, ну, не знаю, как насчет вечности, но ну, в шаг ну, в какую-то сказку это однозначно. Я убежден, что в вечность, потому что э, это же в этих стенах будет создаваться настоящее искусство. Я хочу в это а искусство верить. это и да, есть вечность. Да, да. Ведь все да. исчезнет, а искусство останется. А балет, вообще, балетные спектакли по 300 лет живут. Но они живут благодаря артистам. Из ног в ноги, Конечно, но они живут. Но они живут. Это и есть вечность. Спасибо вам большое. Спасибо вам.